Привет, меня зовут Олег, и в этом видео мы с вами поговорим на актуальную тему. Это курс доллара, коронавирус и сетевой бизнес, а именно будем рассматривать Нью Millennium. Под этим видео будут мои контакты на Инстаграм, также ВКонтакте моя страничка. Добавляйтесь ко мне, друзья, подписывайтесь на мой Инстаграм, также подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте колокольчик, будете получать новые видео, полезную информацию для себя. Итак, перейдем а, к первой теме, а, самая сейчас актуальная тема, это коронавирус и что вообще у нас происходит. У нас вот в городе все уже закрыли, все торговые центры, все учреждения, где большое а, скопление людей, возможно, все эти помещения у нас уже закрыты. Соответственно, работы закрыты, люди сидят дома и в такие моменты, в кризисные моменты, а сейчас, наверное, лучший вообще момент, чтобы начать заниматься именно бизнесом. И почему именно New Millennium и почему именно сейчас? Смотрите, люди сидят дома. MLM-бизнес, как мы с вами знаем, это все-таки бизнес современный. Если он бизнес, то он у нас строится через интернет. Соответственно, если вы заходите в MLM-бизнес и у вас нет инструментов, специальных программ, обучения, пошаговые алгоритмы, как вы можете зарабатывать в New Millennium или в каком-то другом онлайн-бизнесе через интернет, то это очень плохо. У нашей команды такие инструменты есть. Полное обучение, полные пошаговые инструменты, программы, софт, видео, презентации, благодаря которым мы через интернет с командой развиваемся. И почему именно New Millennium? Почему сейчас? Как я уже говорил, все люди сидят дома и... Если вы на данный момент не умеете коммуницировать и вообще не только на данный момент, а в будущем не будете обучаться коммуницировать с людьми через онлайн, то, соответственно, ваш MLM бизнес, он будет вставать. Вы пригласите несколько людей знакомых, все, дальше у вас уже контактов нет, а бизнес у вас не работает, вы расстроены. Соответственно. Если кому интересно, то, пожалуйста, New Millennium сейчас просто отличная возможность начинать сортовать, люди сидят дома, люди ищут, куда вложить деньги, как их инвестировать, как приумножить, да и вообще кто-то ищет, как начать зарабатывать. И где они это делают? Они это делают именно в интернете. То есть в этом сейчас наша возможность, большая возможность. Именно New Millennium в том, что... Допустим, если в классических MLM-компаниях нужно закупать товары все равно ходить на почту еще куда-то, сейчас эти учреждения тоже ну, под вопросом. Кто-то, может, не захочет ходить там получать товары. В New Millennium все гораздо проще. Мы человеку говорим, слушай, у нас единоразовый вход, вот он такой, там 45 долларов или 90 долларов в нашей команде. Мы сейчас работаем так. И вот смотри, есть такое обучение, вот такие инструменты, вот такие вот пошаговые алгоритмы, благодаря которым ты дойдешь вот до таких-то, таких-то результатов. И мы сейчас с командой делаем все это через интернет. И я считаю, что у нашей команды, может быть, самые, а может быть, одни из самых передовых технологий, самые современные, потому что я очень много проходил курсов, очень много чего изучал по тому, как выстраивать именно коммуникацию с людьми через интернет. Соответственно, кто хочет сейчас начать, свой бизнес, стартовать. Самое лучшее время — это сейчас. лучше где можно, — это все-таки New Millennium. Посмотрите предыдущие ролики, я уже рассказывал, в чем преимущество. Поэтому, если вы сейчас хотите стартовать в бизнесе, то под этим видео будут ссылки на меня. Напишите мне в любой социальной сети, я вам отвечу, и мы с вами уже перейдем к плодотворной работе. На этом пока. Подписывайтесь на канал, будут еще новые видео.